не хватает людям силы духа, чтобы заявлять, по сути, свои естественные права, на которые они имеют право от, от рождения, от, от всего. И это сейчас вот в целом не хватает народу. Как, вот ты видишь, как пробуждать вот эту силу духа народную, чтобы ну, вот свое тоже видение мне интересно. Потому что сейчас прямо идет вот это вот разделение, да, вот она сильных духом, кто отстаивает свои права, и слабых духом, тех, кого вы и так далее, и загоняют вообще там непонятно куда? Так, во-первых, у духа нету силы. У духа а, нету силы? Это, да подожди, да не перебивай, я же начал разговаривать. У, у духа нету силы. Сила — это физический показатель, характеристика, именно мышечная характеристика. То есть сила в мышцах находится. А, сила есть у физических процессов. То есть сила действия и сила противодействия. У духа есть мощь. Это ты говоришь на самом деле про волю, а не про мощь духа. Потому что мощь духа это одно, а вот воля это, это другое. Люди не, не проявляют волю, их никто не научил проявлять волю. Они привыкли подчиняться, то есть подчиняться чужой воле. Они привыкли действовать в соответствии с чужой волей. Просто надо согласиться с этим, лучше и все. А те, кто проявляет волю, вот, вот они с помощью, с помощью своей мощи духа проявляют свою волю. С помощью мощи духа проявляют. Вот это мне хорошо сейчас расставил. А, то есть сила воли это я понимаю, вот мощь духа это я, ну, так скажем, впервые... Я, подожди, я тебе еще раз поясняю. Сила ⁇ это физический процесс. Это физическое понятие из физики. Сила действия и сила противодействия. А как же сила воли? Нету такого понятия «сила воли», потому что сила относится к физическим процессам. Воля — это не, не физическое явление, это духовное явление. Психическая сила? Что это такое? Нет тоже такой силы. Смотри, Антон, я сейчас тебя понимаю, о чем ты говоришь. Ты можешь, я... подожди, Молчу, подожди, вот любую силу физики можно измерить. Ты можешь измерить силу психического, это, психическую силу? Да, можно измерить силу эмоций. Это делается с помощью определенных аппаратов. Ты можешь измерить только силу эмоций, которые проявляются на физике. То есть, как сильно напряглись мышцы, Нет. как сильно там, эти... Нет. Но они ну, одева, они одевают на голову определенные рецепторы. И человек просто, когда думает о чем-то, у него внутри происходит переживание эмоциональное, и, и аппараты все это регистрируют. Они регистрируют последствия, а не психологические, а не, а не эмоции. Они регистрируют электрические сигналы, которые возникают вследствие эмоций. Правильно. Ну так они измеряют чего? Силу психическую, эмоций или силу электрических импульсов, которые возникают в результате эмоций? Вот смотри, есть. Да, они извлекают, а, а, как ты говоришь, вот это вот вылетело из головы. Но я, смотрю сейчас с какой точки зрения смотрю. Просто я давно уже тоже занимаюсь исследованием вот этим вопросом. Вот есть тело у нас, да? Есть психика, либо душа и дух. И это, ну, я смотрю с точки зрения не терминологии, потому что привяз... привязка к терминологии она зачастую уводит в сторону. Я смотрю с точки зрения явлений. То есть, можно разными словами и разными терминами описать одно и то же явление. Например, как солнце, да? В разных странах оно описывается разными словами, но это одно и то же явление. И то же самое есть 9 психических или душевных способностей или свойств, да, по-разному можно называть. И то есть у нас, то есть вот ты утром просыпаешься, и ты чувствуешь силы в себе какие-то, да? то есть энергию какую-то ты чувствуешь. Это относится, то есть и в течение дня ты управляешь, например, своей силой и энергией. То есть как ты это что это за процессы? Ты их к каким относишь? К физическим, к душевным или к духовным? То есть управление силой. А, например, чувство, глубокое чувство вот этого комфорта, дискомфорта, вот эти ощущения, которые вот эти два базовых ощущения нашей психики или нашей души, они входят во все пять органов чувств. Слишком светло, некомфортно, слишком темно, некомфортно, нужна какая-то золотая середина. Также они входят в пять органов, 5 органов действия. Потом дальше мы, у нас есть сила, какие-то комфортные обстановки у нас снаружи, и мы начинаем действовать. То есть мы действуем и получаем какой-то опыт, и накапливаем этот опыт, память опыта. Дальше мы получаем позитивный, негативный опыт. И позитивно-негативный опыт вызывает позитивные, негативные эмоции, пробуждает эмоции. Дальше сила эмоций, позитивных негативных пробуждает силу воли. То есть позитивные эмоции пробуждают.. Добрую волю, негативные эмоции пробуждают злую волю. И дальше мы а, становимся перед выбором, какую выразить эту волю, добрую или злую, в форме созидательной силы любви или разрушительной силы ненависти. Дальше мы выражаем, то есть это уже речение, то есть выражение, то есть мы выражаем, также с помощью действия, речи, взаимодействия, вот эту... А, позити, а, то есть созидательную силу любви или разрушительную силу ненависти. Потом у нас есть мыслительные процессы мы мыслим, и потом есть процесс понимания. То есть, вот эти все девять процессов, это к чему относится? Как ты видишь? К телу? К душе? К психике нашей? Или к духу? Ясно. Ты, короче, начитался умных книжек. Нет, это не умные книжки. Я Это исследование. Это личное исследование. Да? Да. Ну, а что это за личное исследование, если ты путаешь слова «мощь» и «сила»? А я, ему, я, не привяз... я... Смотри, я не привязываюсь к словам, я исследую явление. А вот плохо, что ты к словам не привязываешься, потому что определенное слово несет в себе определенный образ. Если ты какое-то явление называешь другим словом, которое не относится к этому явлению, ты накладываешь определенный образ, скажем, образ табуретки, накладываешь на образ стакана. То есть ты начинаешь стакан называть табуреткой. Вот рано или поздно он станет табуреткой. И вот это понимаешь? А, но смотри, а что образ, я могу накладывать, ошибочно какой-то образ, но что первично, что фундаментальнее? Суть явления или название этого явления? Потому что когда я общаюсь с разными людьми, я им объясняю, если я объясняю суть явления, а как бы человек понимает, одному можно с одними словами объяснить, другому другими словами объяснить. У каждого... Наша проблема сейчас, у большинства людей, то, что наши понятийные аппараты, они у всех раз разные. А суть явления не меняется. Понимаешь? Суть явления-то не меняется. Первичный образ. Почему образ? Потому что. Ну, образ, смотри, это вот солнце. Вот что первично, само солнце или его образ в твоей голове? Образ. Почему? Ну, потому что солнце может быть как видимо напрямую, так и в отражении, так и через там, фиолетовые красные очки. Это же все равно солнце, правильно? А, ну, видеть мы можем его под разными углами, я согласен. И -за вот. от этого меняется его образ, правильно? В твоей... Нет, голове. Образ. образ в голове нет, меняется. Нет. А как? Нет, нет. Я говорю о первичном образе, который творец задумал. А... Первичный, подожди, первичный образ Солнца, он не меняется. От того, что ты на делочке или в зеркало посмотрел на Солнце, меняется твое восприятие. А образ Солнца как был, так и есть. Да, все правильно. И в понятийном аппарате вот это наше восприятие. Оно и накладываем, то есть мы свое восприятие накладываем, свое образное восприятие можем накладывать на один и тот же на одно и то же явление. И поэтому мы как раз и не понимаем друг друга зачастую люди не за счет чего происходит, потому что у меня одно восприятие этого явления, а у тебя, например, другое восприятие. Явление это не меняется изначально, а образ твой и мой образ они могут быть разными. Не ошибаешься, явление меняется. Ну, как явление Солнца может меняться? Вот явление гравитации, я, как оно меняется. Я же тебе только что разъяснил: в зеркало один смотрит напрямую на Солнце, другой смотрит на него в зеркало. Это восприятие меняется, а не явление. Явление остается неизменным, таким же, как и было. То есть ты смотришь в зеркало на отражение Солнца, я смотрю через очки. Я говорю, Солнце коричневое, а ты говоришь, Солнце желтое твое воспри... мое восприятие через очки, твое восприятие через зеркало. А другой смотрит ну, напрямую. А другой смотрит Он. напрямую. А солнце, оно белое, оно меня слепит. У него третье восприятие. Да, ⁇ -мо ⁇ И вообще, ты зачем позвонил? Я, я вообще не вижу смысла в этих разговорах. Ты просто не даешь мне до этого досказать свои мысли. Все, молчу. Ты берешь двух человек. А представь, вот ты смотришь на, на, на солнце через коричневые очки, а, а другие сто человек смотрят через голубые очки. И они говорят, солнце голубое. Ты говоришь, нет, оно коричневое. На самом деле, то оно желтое. Ну так ты и говоришь, что явление не изменилось. Оно, оно и изменилось, и не изменилось. То есть оно не изменилось, скажем так, для тех, кто напрямую на него смотрит. Оно изменилось в сторону коричневого цвета для того, кто смотрит на него через коричневые очки. И изменилось в сторону голубого цвета для тех, стать человек, который смотрит на него через голубые очки. То есть, вот ты говоришь, явление не изменилось. А, а что такое явление? Это то, что мы видим в яве, его, То есть, вот, своими глазами. Мы же видим глазами, правильно? Если ты накладываешь фильтр какой-то, значит, явление уже изменилось. То есть, оно является в синем цвете. И? Я тебе, ты просто говоришь, явление не изменилось. А я тебе говорю, изменилось. Ну, смотри, ты сейчас сам говоришь... А... Ты, смотри, задал мне сейчас вопрос один до этого, зачем я позвонил, да? То есть, да. А, а, я могу начать с этого вопроса, то есть, я, в принципе, уже ну, отвечал на него. То есть, я сейчас вижу, вижу то, что вот как раз из-за этих процессов и происходит а, вся проблема. да. То есть, есть явления разные, есть разное восприятие этих явлений. И, люди из -за, из -за, и на, за счет этого людей между собой сталкивают. Да никто никого не сталкивает. Просто один в, так под одним углом в виде, другой под другим. У каждого свой опыт уникальный. Ну а средства массовой информации же создают правильно определенный фильтр восприятия. Правильно? Ну да. Ну, вот. И с помощью этих фильтров восприятия они как бы влияют на определенные массы и как бы руководят определенными процессами. А, но но задача, задача у осознательных людей, мужчин и женщин, сбросить эти фильтры и быть более осознанными, то есть пробудить мощь духа, как ты говоришь. Я согласен с этим, пускай это будет мощь. Я изучу глубже в это понятие, проникну и уметь проявлять свою силу воли, если, опять же, с твоей точки зрения слово «сила» применимо к воле. Но существует вот эта проблема, ключевая проблема восприятие, потому что есть Явление, я еще раз повторюсь, есть восприятие этих явлений. И ты говоришь, что, что меняется явление через восприятие. А я говорю, то есть я не, только, я не только это утверждаю, я могу это и доказать, то что меняется только восприятие, а само явление остается неизменным. О, ты путаешь слова. Опять же, видишь, ты не придерживаешься четкой терминологии и думаешь, что явление и образ — это одно и то же. Вот ты, я, да, нет, я, да, не думаю, что, я не думаю, что явление и образ — это одно и то же. Подожди, я, я тебе говорю о том, что образ, он-то первоначально задуманный Творцом, он не изменился, а изменилось явление этого образа через какие-то очки. Вот я тебе об этом говорю. То есть явление и образ это разные понятия. А ты мне сейчас пытаешься. Я понял, о чем а... ты говоришь. Я понял, о чем ты говоришь. Это... Подожди, дай договорить. Е-мое, что за привычка перебивать-то? Ну, понял-то, понял-то. Так а смысл тогда разговора, если я тебе начинаю говорить, а ты уже все понял. А у тебя получается, что ты, ты мне то же самое говоришь, просто ты вместо слова первоначальный образ Творца Солнца ты мне говоришь, что явление не изменилось. Вот ты вот этот первоначальный образ Творца называешь явление. А по сути-то ты не, разбирал, не разобрался в слове это явление. Что такое явление? Это то, что мы видим в я-ви своими глазами. А раз на, на глаза э, наложили фильтр, явление уже изменилось. А ты это называешь восприятием. Понимаешь, то есть нужно в четкую терминологию использовать. Ты говоришь, это неважно, там можно разными словами назвать и хрена подобного. Вот из-за этого, из-за того, что люди не понимают значения слов каждого, которое они произносят, они друг с друг другом разговаривают. Ты говоришь образ, я явление, он восприятие. И, и, и вот мы друг друга вообще не понимаем. Он про одно говорит, называет это вторым словом, а пытается донести смысл про третье слово. А если мы все пройдем, договоримся, что образ первоначальный, это именно образ, что наложение Фильтра меняет явление этого образа для человека, и он начинает воспринимать этот образ первоначальный через глаза, то есть через явь, через чувство, через орган чувства это именно зрение, он начинает по-другому воспринимать. Вот когда мы это все между собой обговорим и будем одинаково мыслить и одинаково употреблять одни и те же слова для одних и тех же явлений. И образов и восприятий. Вот тогда мы ну, это, друг друга поймем. А до тех пор, пока ты говоришь, что это явление изменилось, вместо того, чтобы сказать, что <сёк> а, явление не изменилось, вместо того, чтобы сказать, что образ первоначальный замысленный торцом, он не изменился. А само явление за счет фильтра. Ну, ты понял. Да, да, я понял, но я хочу сейчас э, уточнить. Можно просто еще раз повторить для особо одаренных, так скажем. Давай, э, вот то, что ты сейчас проговорил, я прям хочу под запись. Образ, то есть это изначальный образ. То есть равно факт. Можно так сказать? Нет, не факт. А какая будет синоним слова образа? В твоей терминологии? Образ, ну, прототип, проект. Прототип. Прототип, проект. Вот видел эту техническую документацию, допустим, на автомобиль. Там все расписано. Да, да, какие да. Какие детали, да. какие болты, там какая резьба, там миллиметры, там еще все расписано. Но, ну, про но проект, да. проект это же теоретическая составляющая, а когда машина уже готова, автомобиль, то есть вот он этот воплощенный в материи, этот факт. Да, да. То есть и чем отличается, то есть вот, вот образ это что? Это проект? Или вот этот факт, воплощенный в материи? Вот, вот. Нет, образ, образ – это именно проект, это информационная составляющая. Вот, я для себя проясняю твой, твой понятийный аппарат. Все, я для себя записал образ. Так, образ – это равно проект. Проект – это равно информация. Информация. Тогда образ. Дальше. Третье, ты как дальше стал описывать? То есть есть образ изначально первого дворца, правильно? Потом mm -hmm. дальше у нас есть явление, да? Ну да, вот машину собрали, ну неважно, откуда она, короче, вот она есть в яви, то есть есть, есть явление. То есть в яви, а, то есть это вот материально, проявлено. Материализация, да. То есть а, яв да. это есть факт, правильно? Ну, у нас же есть и явный мир. То есть, материальный, факт, его... материальный факт. Материальный факт. То есть, да, есть разные виды фактов. Я говорю о материальном факте. То есть, явл... явленное ⁇ это материальный факт, правильно? То, что есть в явном мире, то, что мы можем увидеть, ощупать, потрогать через органы чувств. Еще какой синоним я... яв... явления у тебя и в твоем поэтильном брате? Я записал материальный факт. Еще есть синоним явления? Не знаю, я могу подобрать. Пока не можешь подобрать. Хорошо, материальный факт подходит, чтобы мы понимали друг друга немножко. Ну, то есть явление есть материальный факт. Нет. Не подходит. А какой тогда подойдет? То есть то, что мы можем пощупать, потрогать, всеми пяти органами чувств, можем исследовать. Мы материальные факты да, можем исследовать. Подожди. Именно через органы чувств, то, да. что мы можем воспринять. Да, да, да. Я об этом. Вот машину можно понюхать, увидеть, там, попробовать на вкус, угу. потрогать. Угу. Да, да, да. Вот, вот и вот, если я это через органы чувств воспринимаю, значит она существует. То есть она есть в явном мире. Да, то материальный факт ⁇ это то, что есть в явном мире. Но и только материальные факты можем воспринимать через органы чувств, правильно? Да, да. То есть материальный факт, как бы, чтобы, ну, нам просто, чтобы, не, сейчас, сейчас идет процесс синхронизации разных, двух, двух разных пантильных аппаратов. А Когда мы их синхронизируем, дальше сможет, тогда диалог сможет продолжиться, чтобы не было вот этих запинок. Я, потому что я тебя прекрасно понимаю. То есть, с моей точки зрения, я на явление, на, то есть, добавляю материальный факт, чтобы не было понятнее. Тебе это так понятно, как синоним? Да, пожалуйста. Благодарю. И дальше, ты дальше начал описывать процесс, и я тогда уже начал сбиваться, потому что ты своим понятийным аппаратом его описывал. Сможешь сейчас повторить? Есть изначальный образ первого Творца, который явил это в Яве, правильно, это Солнце? No. Мы его видим, этот материальный факт. И дальше у нас есть то, как мы по-разному можем воспринимать одно и то же Солнце. Это, это ты каким словом называешь? Ну, no, ты, ты называл явление, то есть... А нет, вот, я называл солнце. это восприятие явлением, я называл сам материальный факт. Вот я Солнце называл, вот да. я вижу материальный факт, это я называл явление. Видишь, видишь в трех соснах заблудились. Да, да, естественно, так и происходит всегда обычно. Вот, Каждые разные слова используют да. для описания одного процесса. Да, да, да. Ну, вот восприятие, то есть Солнце, вот слово явление, оно больше подходит к тому, что как я воспринимаю Солнце. Вот э, э, помнишь такие это, фразы из сказок? Явись передо мной, там, как конь перед травой или что-то такое? Но явись это в яхте, то есть, приди в язь, то есть, и там кто-то является в этой сказке. Там. Ну да, <тых> типа он там где-то неизвестно где, на каком-то плане, там, тонком или еще каком-то <тых> заядке, где-то там, во сне, я не знаю где. Он говорит, явись передо мной, то есть вот здесь сейчас, вот, чтобы я мог почувствовать, потрогать, там, увидеть, там, понюхать, вот, явись. Вот это называется явление. То, да. что в яве, вот оно, вот оно здесь, вот это и есть явление. Я согласен. Вот с солнце, этим. солнце для меня является желтым кругом на небе. Угу. А, а, смотри, ты сейчас вот начал... Я могу уже говорить? Закончил? Конечно, угу, хорошо. У нас же дело. Да, у нас диалог, но я иногда, вот, нужно всегда с разными людьми по разной паузе. У кого-то короче, у кого-то длиннее. Смотри, то есть ты говоришь то, что явление для тебя сродни с восприятием. А вот я здесь немножко по-другому это. То есть мое восприятие – это мое представление об этом явлении. Я сейчас приведу другой пример. Вот, например, есть гора, да, какая-то большая гора, и 10 человек собрались на эту гору. И каждый из 10 человек живет по разные стороны. От этой горы, да? То есть они все созвонились. И вот один видит с одной точки зрения эту гору, другой с другой точки зрения, 33 третий это говорит, так, нам нужно для того, чтобы подняться на эту гору а, там альпинистское снаряжение. Потому что с его с точки зрения эта гора, она скалистая, а другой говорит, а нам нужно, чтобы подняться, нужно там, в походное снаряжение, чтобы там у нас там, леса, там еще что-то. То есть, и каждый, понимаешь, описывает эту, эту, это явление с разной точки зрения и выдает свое восприятие. Понимаешь, то есть Значит, я правильно. Да, то есть, правильно. правильно. И вот это есть восприятие в твоем понятийном аппарате восприятие явления. Каким словом ты называешь? Вот смотри, даже на примере одного человека, поясню тебе: вот Солнце на небе явилось передо мной в качестве круга, круга желтого. Явление одно, желтый круг на небе. Вот это явление Солнца. А восприятие, что такое восприятие? Разбираем по слогам. В ось приятие. Что такое ось? Это вот тот самый стержень, о котором говорят, то есть тот самый столб света, который идет от Творца. То есть в, в свою ось, то есть в себя приятие. То есть как я принимаю вот это явление. И, соответственно, в зависимости от настроения, там, от от выспанности от времени года то есть зимой я воспринимаю вот одно и то же явление один и тот же круг на небе желтый зимой я воспринимаю как это ну ну светит и светит а летом мне приятно я хочу загорать то есть восприятие другое совершенно да да все с этим мы прояснили то есть восприятие ты воспринимает так же, как восприятие говоришь это мои внутренние ощущения, одного, разные ощущения внутренние, одного того же явления физического. Я тебя услышал, и с этим я стал полностью согласен. То есть слово восприятие мы одинаково воспринимаем, слово явление я сейчас понял. То есть, это ты восп... как факт, а образ это образ первотворца. То есть, вот я. Потому что для меня вот в чем глюк был. Ну да, смотри. Смотри, смотри, вот явление желтый круг на небе, он для всех одинаковый. Все скажут, вот ты ему пойдешь и скажешь, это, как, как является солнце. Они тебе все, все однозначно ответят, желтый круг на небе. Да. Ну, одно и то же скажут разными словами. Вот это явление. А как они его воспринимают? Один скажет, я рад солнышку, другой скажет, а, да, оно меня обжигает, у меня волдыри на нем, или там я обгорел, там, или еще что-то. Или «да, да задолбало уже, весь-то белой ночи задолбали, быстрее бы темно было» и т.д. и т.п. Вот это и есть В ось приятия. Каждый свою ось воспринимает по-разному. Да, согласен полностью. А явление одно и то же. А образ первого Творца, он, он вообще один. Он, он один. Потому что, смотри, явление может искажаться. За счет того, что там облака, там, я не знаю, э, ну, допустим, на экваторе оно строго вверху, да, ну, там вы, высокое солнце, на севере это низкое солнце. А это раз, это и, разве это... явление, извиняюсь, я перебиваю, это разве явление искажается, это моя удаленность или моя точка нахождения по отношению к этому явлению влияет на его, Нет. На его восприятие? Нет, воспринимать ты можешь это. Восприятие это твое личное ощущение, как ты... Смотришь на это, воспринимаешь это явление. Угу. Но нет, нет. смотри, первообраз он один-один, он меняется вообще никак. Это, это, это вот образ Солнца. Но является Солнце для, для тех, кто на экваторе в одном образе, то есть образ меняется за счет расположения. Потому что для, явление Солнца на экваторе оно, ну, в верхней точке находится и очень далеко. А на севере это явление происходит ну, на уровне горизонта. То есть Солнце почти на горизонте всегда. Но я вот на севере живу. У нас Солнце совсем по-другому это является, нежели на экваторе. Угу. Смотри, будем... То явление тоже меняется. Я понял, о чем ты говоришь, но в моем, в моем понятийном аппарате это что-то среднее между явлением как материальным фактом, да, и восприятием. И пока я не понимаю, что это и каким словом это назвать. То есть, это, понимаешь, набор, это есть явление неизменное, как материальный факт, да, и есть набор еще к этому явлению, моих, как бы, моей удаленности от этого явления, еще чего-то, да, то есть, вот этих разных факторов других, которые, соокупности, которые... Вот это, так скажем, изменяют явления с моей точки зрения. Я понял, смотри, я тебе поясню на примере. Подобрал я пример. Значит, скажем, два человека смотрят на Солнце одновременно. При этом один из них находится на экваторе, а другой на севере. В одно и то же время. Причем разбег у них по как тебе сказать, с запада на восток, ну, разница там, допустим, 7 часов. Я смотрю это, в Москве, а ты там во Владивостоке где-то. Так вот, ты видишь э, солнце в зените, то есть 12 часов где-то наверху. Явление для тебя это желтый круг, где это, все яркое, он наверху. Угу. А, я в Москве. а я в Москве, допустим, ну, не в Москве, там где-то это... Часов через семь, uh -huh. ну, допустим, в Сургуте. Я смотрю на одно, на одно и то же Солнце, на, одно, на один и тот же образ Творца, uh -huh. но он для меня является совсем по-другому. Для меня он уже на горизонте, и он э, не желтый, а он красный. И он ну, на закате. Uh -huh. Понимаешь? Да, это я понимаю. Об, образ один и тот же, а явления разные. Uh -huh. и явлень... и, соответственно, восприятие разные. Является, да, по-разному, по-разному, для разных точек зрения. Так, хорошо, давай остановимся на этом. Я, в общем, мы как бы синхронизировались в плане вот этих вот ключевых, базовых понятий, образа, явления и восприятия, насколько я чувствую. И вот смотри, если мы говорим о мощи духа, да, то есть вот сейчас у народа не хватает мощи духа. Как ты думаешь, с чем это связано и как пробуждать эту мощь духа? Потому что ну, те, кто пробудились, они в любом случае чувствуют определенную ответственность, с кем и как дальше жить. Да? Мощь духа не вырастет до тех пор, как тебе сказать, мощь духа, ну, это вот как заряд батарейки. А чтобы эту батарейку зарядить, большинство, как тебе сказать, Воля, ну, можно и так назвать это, как батарейка. Вот мощь духа – это емкость вот этой батарейки, там, допущу, допустим, 1000 мА. Вот, вот тех, у кого эта батарейка заряжена по максимуму, они как проявляют волю? Они подсоединяют эту батарейку, ну, допустим, к пульту, и пульт тогда начинает действовать. Это называется проявление воли, когда он подсоединяет свою, э, используя мощь заряда своей батарейки, мощь духа, путем проявления воли, то есть действием каким-то, подсоединяет батарейку к пульту. Допустим, говорит, что он хочет. Я хочу, чтобы пульт заработал. Ну, тем самым, он свою батарейку вставляет в этот пульт. И пульт начинает работать. Так вот, многие даже понятия не имеют, что, можно, что у него есть эта батарейка. Что, что ее нужно зарядить мощью духа. Да? что нужно получить знания, что вот это и есть батарейка, что она обладает емкостью, что ее можно применять, что ее можно вставлять в пульт, чтобы пульт включил там телевизор. И вот этих знаний нет. Соответственно, чтобы э, разбудить народ, нужно научить их проявлять свою волю, дать знания, как использовать эту волю. Как, как, э, э, чем больше будешь проявлять свою волю, тем больше у тебя будет мощь духа, потому что ты научишься управлять этим миром через свою волю. Творец, для чего нам это свободу воли дал? Чтобы мы научились проявлять эту волю. А многие даже не проявляют эту волю. Как сказали, так и сделал. Все. Не сказали, не сделал. Я с тобой согласен. Тогда, смотри, очень хороший пример ты привел. И я со своей, вот ты прям такой, прям простой пример привел, именно, ну, то есть это, так скажем, аналогия, да? а я хочу посмотреть с точки зрения самих явлений. Вот на твой же сам пример. На твой же собственный пример. Вот смотри, как я воспринимаю, да, то есть именно как я воспринимаю вот этот процесс, который ты описал. Дух, вот я воспринимаю дух, вот как я могу вообще самоосознать себя как дух. Вот, например. То есть я самоосознал себя как дух, как наблюдатель, как сознание. Это вот мое собственное, так скажем, самоопределение. да. И я Наблюдаю свое тело, я могу наблюдать свое тело, вокруг материальные вот эти другие явления, которые окружают мое тело. Также я могу наблюдать свою душу или психику, описывая ее вот эти девять процессов, да, которые я уже описывал. И я есть дух, который, собственно, наблюдает вот эти процессы, и чем внимательнее я наблюдаю эти процессы, тем лучше я могу ими управлять. Тем лучше я могу осознавать, что происходит с моей той же самой силой воли и как ей управлять. То есть, как управляться вообще вот со всем вот этим, вот, вот этим телом и душой и всем остальным. Как ты, у меня вопрос, как ты воспринимаешь, что такое дух? Давай на примерах разбираться вместе. Что такое дух, что такое душа и что, что такое физическое тело. Давай. Физическое тело, понятно, да? Вот оно, мы его видим, мы его ощущаем, мы в нем находимся. Ну, я вот в своем физическом теле нахожусь. Я, я, вот я, мое физическое тело. Я считаю, что нет. Иногда я бываю в других физических телах. Во сне, конечно, но бываю. Вижу себя в других физических телах. Знаешь, я это не физическое тело, правильно? Ну, у кого-то есть такой опыт, у кого-то нет такого опыта. Кто-то считает, что, ну, оно как минимум, мое, потому что я им могу управлять в течение какого-то времени. Вот родился от, вот, от, от одной доски до другой доски, да, то есть, могу им управлять, и оно мое. Правильно, мое. А кто я? А кто я? Хорошо. Кто я? Ну, я-то считаю себя наблюдателем. И я наблюдаю дальше вот тело и наблюдаю психические процессы. Вот я утром проснулся, если я выспался у меня там есть силы, то есть какая-то, да, то есть я в течение дня управляю этими силами, то есть нужно что-то быстрее сделать, я быстрее делаю, нужно медленнее. Подожди, подожди, подожди, ты не туда поехал. Ты мне скажи, ты наш разговор записываешь? Я записываю, но я начал записывать со второго вопроса, силы духа, вот именно, не с первого. С первого. Ну, плохо, хоро, хороший разговор, у меня, у меня не пишется, поэтому это, у меня теперь просьба потом скинуть. Хорошо. Я думаю, всем будет интересно послушать. Вопрос главный, кто, кто я? Ты мне его задаешь сейчас? Ну, вот да, вот ты кто? Когда я вообще себя прям осознал, я вечное бытие. Я себе так осознал. Потом, когда я начал больше, глубже исследовать этот процесс, я осознал себя как наблюдатель. Ну, вечный наблюдатель, наб... вечный он, наблюдатель под... да. Подожди, Подожди, подожди, наблюдатель от слова «наблюдать». То есть это от слова «действие». То есть, как тебе сказать? Внимать, внимание, внимать. Электрик это не, это не ты, это профессия. То есть все, все что связано с электричеством. Это, то есть по слову электрик можно понять, что человек имеет дело с электричеством. И делает все, что связано с электричеством. Но кто этот электрик? Вот внутри физического тела кто? Внутри физического тела я наблюдаю 9 психических процессов и осознаю их как душу. То есть, но я не что могу тут? сказать, что. Я. Я да, я наблюдаю, кто я? Я отвечаю, я когда себя осознал, я вечное бытие. Я уже ответил на этот вопрос. Я просто вечное бытие. У меня есть что свойство такое? наблюдать. Что такое бытие? Бытие. Что такое бытие? Существование. Сермин, ну, термин. Существование. То есть бытие, как бы. Ну, ты как я, как я. Я описываю с точки зрения свойства, да? То есть это. То есть, по сути, это ты вечно существуешь, правильно? Да. Это свойство твое, а кто ты? Это мое свойство. Вот вечное бытие это твое свойство, то есть ты вечно существуешь. А кто ты? Круто, круто, хороший вопрос. А я еще не нашел ответа на этот вопрос. Давай вместе найдем. Давай. Легко и просто. Давай. С удовольствием вообще. Вот Ты произнес слово дух. Да. Что такое дух? Дух. Ну вот для меня дух это и есть все пронизывающие вечное бытие. Ну как я воспринимаю. Как я понимаю это слово. Опять же, ты описываешь свойство духа, что оно все пронизывает. А что такое дух? Но если мы смотрим с точки зрения буквицы, то есть дух – это «Д» – буква развития, достаток, накопление, множение, приобретение. Образ буквы «Д» – полнота, гармония, возвышение. У – зов послания их. Слишком... Подожди, подожди. Да. Давай, давай, подожди. Давай определимся. У каждого слова должно быть универсальное определение. Короткое, скажем так, минимально короткое, но максимально описывающее полностью данное это явление. Вот Слову ⁇ дух ⁇ нужно дать такое определение, чтобы было минимум слов, но максимум смысла. Угу. То есть условия необходимости и достаточности. То есть необходимо произнести ровно столько слов, чтобы было, был смысл. Но при этом ровно столько, чтобы было достаточно. То есть ограничено в количестве слов. И это... А условие универсальности заключается в том, что это универсальное определение будет применимо везде, всегда и, и во всем. Ну, то есть на, на любом примере это определение будет подходить. А, смотри, я как я еще... Мы можем сейчас с тобой попробовать это определение, или я могу попробовать это, но для меня это определенный процесс энергоемкий, то есть это мне это процесс погружения, да, то есть это я сосредотачиваюсь, и когда я исследую эти образы, первообразы, например, на основе буквы, да, и тогда я начинаю как бы понимать, соприкасаться с первообразом самого слова. Например, как вот мы недавно разбирали первообраз у консервы, первообраз кон. Что такое кон? Подожди, подожди. Ты уходишь в сторону. Давай со словом дух разбираться. давай Раз уж не можешь дать универсальное определение, давай зайдем с другой стороны, с практической точки зрения. У человека есть дух? У человека есть дух. Да. У тебя, у тебя есть дух? Да. Так, а у животных есть дух? Ну, вот под вопросом. Почему? Ну, чем отличается человек от животного, ключевое отличие? Человек, вот у нас есть, например, я как, вот я воспринимаю, сейчас я тогда объясню прям эту концепцию, как я вижу у себя в голове, да, как я воспринимаю, есть материя и есть дух. Вот ручка, она падает, да, почему она падает? Потому что материя, она по определенным законам материальной природы, она... Этим законам подчиняется, обретает все эти свойства и так далее. Откуда берутся эти законы? Законы берутся от первотворца. Да? То есть, первотворец, он, вот, эти, вот эти духовные законы, они пронизывают собой, то есть, это не материальная совершенно субстанция, да? она пронизывает собой всю материальную природу, и эта материальная природа начинает в соответствии с этими законами разные взаимодействия происходить. Дальше. В природе, в материальной природе, есть животные и люди, да, то есть, человеки, мужчины и женщины. Отличительная черта человека от животного в том, что человек способен извлекать вот эти законы, да, то есть, воспринимать вот эти законы первотворца и тоже влиять на материальную природу таким образом, чтобы, например, создавать комфорт вокруг себя. Животные этим не обладают. Они действуют чисто инстинктивно. То есть, если птичка, она плетет, гнездо, это у нее инстинктивно прописанные программы. То есть, а и животные не обладают такой способностью изменять материю настолько, чтобы превращать этот мир в хаос. Понимаешь? Ты уклоняешься от вопроса, что такое дух, если он у животных. А, если я не уклоняюсь, я пытаюсь найти ответ. То есть, если. Но для меня это под вопросом. Ты, говоришь, уклоняешься от, от, от ответа. Я это вижу с двух точек зрения. Это можно с двух точек зрения увидеть. Что у животного есть дух, но нету а, разума, да? И поэтому они так себя ведут в природе. У животных взял, что у животных нет разума. Ну, потому что они... А, свобода выбора у них ограничена максимально. С чего ты взял? Ну, потому что они... А как с чего я взял? Потому что они строго... То есть, если убрать человека из материальной природы, тут будет гармония. Я тебе спрашиваю на конкретном примере. Приведи мне пример, пример который доказывает, что у животного нет разума. Доказывает, что у животного нет разума? Смотря, что он подразумеваем под разумом. То есть, да, то есть, есть разные, может быть, форма эволюции этого разума. да, То есть, самая, самая высшая форма эволюции разума у кого? У обезьян. То есть, они там быстро начинают соображать, как, что делать. То есть, есть разные эксперименты на эту тему. Но есть человеческая форма разума. И она отличается от животных. Ты согласен с этим или Нет. Ну, человек, человек у разных, людей, у разных людей тоже разный разум. У разных людей разный разум, но потенциал один и тот же должен, по, по факту. Или нет? Нет. Хорошо. Тогда я не знаю что ответ вы, на этот вопрос. Я не знаю ответ. Вот, на наконец-то. Наконец-то услышал то, что хотел. Я, я тебе только об этом хотел сказать, и ты уже сам сказал. Давай двигаться быстро. Чем быстрее будем двигаться, тем быстрее процесс пройдет. И если я тебя задал вопрос, и ты не знаешь на него ответ, так и скажи, не знаю, предполагаю, вот так, вот так. Все. Ну, вот я так и двигаться. сказал. Я предполагаю, вот так, вот так, нет, вот я сказал, не знаю. И да. вот только сейчас произнес слово «не знаю». Это, примерно у тебя пять минут на это ушло. Ну, у меня так процессы происходят. Ну. Так давай дальше разбираться. Если, мы, если ты будешь как, пять минут отвечать на каждый мой вопрос, мы, мы, у нас два дня уйдет. Все услышал, давай, я буду стараться быстрее. Да не надо быстрее, надо по правде говорить. По про... Про... И, и, по по правде. Тебя... и по правде тоже, да. Ну, ну, если я знаю. тебя спросил, есть ли дух у животных, ты так и говори. Не я знаю. Еще не разобрался. Я там, не, разобрался, да. не разобрался, не знаю. Так давай разбираться. Давай. Что, давай. Ты, что такое дух вообще? Ну, смотри, есть такая пословица «пал духом». Что она означает? Она означает, ну, потерял силу воли как минимум, вот даже с моей точки зрения. Пал духом, пал духом, утратил какие-то высшие ценности, как я это воспринимаю. В точной формулировке я не знаю, что значит «пал духом». Ну, давай разбираться вот человек, который пал духом. Он, нельзя сказать, что у него нет у него воли. У него есть воля. Он просто ничего не хочет. Uh -huh. а, не, а если он говорит, что он ничего не хочет, или да, не дает понять, что он ничего не хочет, это уже проявление воли. Uh -huh. То есть воля есть. Uh -huh. Вопрос в другом. Он, он не хочет ее проявлять. То есть нет духа. Пал духом. Ну, допустим, а, еще есть фраза такая, дух испустил. Дух кого говоришь? Когда умер, дух испустил, да. Не обязательно. Вот в коме лежит человек, физическое тело есть? Есть. Угу. А, Что-то что -то он там это внутри, ну, душа еще привязана к телу-то. А духа-то нет, с ним не поговоришь, ничего. То есть это угу. реакции но. А бывает так, что пришел в себя и лежит просто глазами моргает. Овощ, как говорят. Душа есть, дух минимальный. Хватает только на то, чтобы моргать. Так, что я хотел сказать? Ну, мы проясняем, что такое дух, что такое ну, да. Тоже То же самое, вот у собак, допустим, одна собака, ну вот маленькая такая какая-нибудь, выходит, выходит на улицу два хозяина там, у одного бульдог там здоровенный. А у другого там какая-то карманная собачка. И вот эта карманная собачка, как давай этого бульдога гонять по всей улице. То есть у нее дух хоть отбавляй. А вот этого бульдога, он испугался и начал бегать от этой маленькой собачки. У кого больше духа? Маленькой собачка. Ну вот. А иногда бывает другой пример, если с собаками мы говорим. Есть собака, спокойно лежит, маленькая собачка лает, а та просто на нее не обращает внимания, потому что понимает, что. Как бы даже, ну, то есть, ты видишь, можно, мы можем видеть, что сила духа у этой овчарки гораздо больше, чем у этой тявкалки, которая там тявкает из какого-то страха, а не из силы духа. И она просто, она просто, да, не обращает внимания на нее не потому что у нее нет силы духа у этой овчарки, а потому что, как бы, наоборот, там сила духа и осознанности гораздо больше чем у этой маленькой тявкалки которая из-за страха лает то есть э, мощь духа не позволяет не реагировать да вот такие да так вот э, давай описывать признаки духа вот из этих примеров давай ну, какие-то признаки духа описать так признаки духа? желание Первое то, что ты сказал, то есть, у него как бы желание есть, то есть, дух он, то есть, желает, потом... Способность действовать. Способность действовать. Способность действовать мы можем видеть у тела, то есть, это проявляется... А, да, способность не, действовать. Не, не, не, не, не обязательно. Ты можешь силой, мощи духа действовать, не, даже не двигая физическим телом. Одним взглядом можешь так посмотреть, что ну, да. Да, да, да, мощью да, да. духа так задавить это Со собеседнику. Способность не действовать, соответственно, то, что я привел пример. Способность действовать и воздействовать на физический мир. Ну, примерно так. Не действовать, воздействовать на физический мир, воздействовать, да. Ну, согласен? Да, да, согласен, не. да, согласен. Ну. Также, а также свойство духа, давай. также свойство духа, также я продолжу. Наблюдать, это тоже свойство духа, потому что я через наблюдение... Нет? Нет? Ну, частично, да, то есть, допустим, тебе надо зачем то наблюдать, там, я не знаю, этот какой-нибудь спасатель на пляжу, вот, вот он уже три дня сидит и наблюдает. Не спал, не ел, короче, ему и спать, и кушать охоты, и в туалет сходить. А он силой духа, мощью духа сам себя заставляет не идти, не спать, не кушать, не в туалет. Вот он это наблюдает за тем, что происходит на море. Вот для этого нужна мощь Духа, чтобы заставлять себя не действовать. Мощь Духа, да, мощь Духа нужна, чтобы наблюдать, я понял. так. Наблюдать и контролировать все свои там инстинкты, желания, потребности и все остальное. Чтобы наблюдать. Мощь Духа, чтобы наблюдать. Да, это такое. Да, давай давай упрощайте. Наблюдать это, это, одно, из действий. это Поэтому одно из действий. Да, да, да, это одно из действий. Мощь духа Поэтому... необходима, чтобы действовать, и бездействовать. Угу, согласен. Ну и, соответственно, откуда эта мощь берется? Хороший вопрос, откуда она берется эта мощь? Вот смотри, же рождаются, например, даже щенки, например, мы смотрим. Один со слабой. Духом, мощью духа родился. Другой. Наоборот, он такой более сильный. Он туда-сюда, как бы всех там раскидывает, первый птички лезет там. Откуда она берется, да, эта тить... мощь духа? Ну, не из титьки же. Не из титьки, нет. Не, ну иногда есть ститьки. Ну, как бы, если не будет титьки, мощь духа точно не будет развиваться в этом теле. Нет, не будет развиваться физическое тело физическое тело все взаимосвязано дух душа и физическое тело да не взаимосвязаны. Это я согласен когда говорят что кто такой человек обычно это дух душа и физическом теле ну и добавляет там разум все остальное так вот мощь духа по сути это ну я тебе скажу свое мнение это да. тот самый поток света души и от Творца, который и дает всю, всю вот эту мощь. То есть чем больше у тебя света внутри, тем больше ты э, можешь воздействовать. То есть вот этот цвет, он нужен для того, чтобы совершать какие-то действия, и либо наоборот не действовать в какой-то конкретной ситуации. Да. Поток света Творца. Примерно согласен? Да, да, конечно, да, да, согласен. Ну, вот тебе и различия. Одному щенку много света дали, другому меньше. От чего это зависит, но этот можно долго разбирать. Есть теория, что кто, кто что, как говорится, накормил в прошлой жизни, то есть это заслужил. Да, смотри. Пойду. Теперь... Говорит. Поэтому в этой жизни этому щенку дали мало, меньше Духа, а этому побольше на начальном этапе. Но Это не значит, что у него на всю жизнь так. То есть параметры по умолчанию, при рождении. Тут ясно? Да, да, с этим ясно. То есть мы в определении Духа, его, как минимум, свойств и его определения прояснили. Духа. А теперь давай вспомним примеры. То есть, надо найти крайности, чтобы определить золотую середину. Кто такой без, человек без духа? Вообще нету духа. Вообще, нет, вообще нету духа. То есть, пример это у нас, он был, лежит в коме. То есть, дух куда-то испустил дух, он лежит в коме. Вот вообще нету духа. То есть, бездействует абсолютно. Бездействует, да, абсолютно. Не способен управлять своим телом. Не способен, да. А кто такой человек с максимальным духом? С максимальным духом. Тот, кто действует. Созидательно действует, он активно У -у -у. действует. Не просто действует, а лучше всех действует. Лучше всех действует. Ну да, лучше всех действует. Примеры из жизни, из телевизора. Примеры из телевизора? Супергероя, что ли? Можно сказать, что у них дух максимально развит. Ну, по сравнению с людьми, да, можно сказать. То есть дух это, по сути, сверхспособность. Максимальное проявление. Да, да, сверхспособности, точно. То есть он не просто способен управлять своим телом, он способен его заставить делать то, что у других не получается. Да, да. Угу. Так, с духом ясно все? Да. Или, или, допустим, вот э, проявление духа. Вот я видел пример, я не знаю, правда это или нет. Так, дух, дух, дух. А, во, пример хотел тебе привести. Как проявлять это, то есть дух это способность действовать. А теперь давай другая крайность бездействовать. То есть заставлять себя не двигаться, не делать ничего. Вот одно из проявлений, не знаю, правда или нет, видел в этом. Монах какой-то сидит в, этом, в чане с водой, а под чаном костер рожден. И температура, там, я не знаю, 80 градусов или сколько, он сидит и, и не варится, там, нифига. Да, Понимаешь? Есть, да, да, понимаю. Есть разные такие штуки. И чаном, с водой. И костры вокруг себя разводят, там, и всякие йоги, там, мистики. Да, или, или вон моржевание же самое. Я вот моржеванием занимался. Первый раз, когда заходишь, у тебя просто колоссальный стресс. И очень трудно себя заставить остаться в воде хотя бы ну, 2-3 секунды. И вот с помощью духа заставляешь себя это, ну как бы, естественно, с обратной связью для тела. То есть слушаешь тело. Тело так говорит типа, ты что чё? Ты чё делаешь, тут какая-то фигня происходит, очень холодно, давай вылазь быстрее. А через разум, проявляя мощь духа, говоришь, нет, я, ты способна, ты, ну, как бы диалог с телом открываешь, говоришь, нет, ты способна еще. И вот когда тело уже кричит, Все, кирдык, вот тогда ты это проявляя разум, выходишь из воды, и у тебя тело закаляется. А потом это, ну, то есть проявляешь силу духа, чтобы не вылазить. Во-первых, ты проявляешь силу, мощь духа, чтобы залезть туда, потому что тело, тело тоже сопротивляется, и разум, и ум, и, этот, и тело сопротивляется. А потом э, мощь духа проявляешь, залазишь. А потом э, мощью мощь духа заставляешь себя там хотя бы секунд 10 в этой ледяной воде пробыть. А потом только выходишь. Вот она, мощь духа. А те, кто слаб, слаб духом, они даже не подходят к этой проруби. А если и залезут, то быстро выскочат. Тогда давай другую крайность сразу. То есть, смотри, ты на двух, на двух крайностях, то есть бездействует совсем, и действует со сверхспособностями, ты разворачиваешь, то есть, есть горизонтальные полярности и вертикальную полярность. Развернул. Теперь давай развернем вертикальную полярность на бездействует который, это как, слабый духом, вот он либо бездействует вообще, либо он, получается, подчиняется, просто подчиняется, да? То есть он не способен действовать по собственной воле и проявлять свою мощь духа. Вот смотри, когда залазишь в воду ледяную, у тебя проявляется инстинкт самосохранения. То есть физическое тело вопит. «Не надо, мне будет холодно». То есть э -э -э, инстинкт самосохранения, он, он очень мощный у физического тела. И у многих он очень развит. То есть ну, два инстинкта самых главных – продолжение рода и инстинкт самосохранения. Так вот, мощь Духа позволяет превзойти этот инстинкт самосохранения и заставить самого себя зайти в эту ледяную воду. Это я понял. Я сейчас... да, а, а вот без духа, когда то есть нету духа, то есть это о чем говоришь, что вот давай весы представим: на одной чаше весов инстинкт самосохранения физического тела, а на другой чаше весов мощь духа и, скажем так, цель, разум. Цель разума – разум, цель и мощь духа. То есть мне нужно зайти, чтобы закалиться, закалить свое тело. Потому что я знаю, что это мне принесет в итоге здоровье. Потому что разум ну, вот, э, э способен во времени мысли, в, да? в будущем мне это принесет пользу. А физическое тело, оно не способно на будущее думать. Оно вот думает, здесь сейчас мне грозит опасность, я не хочу. И вот получается, что у тех, у кого на другой чаше весов отсутствует мощь духа, несмотря на то, что там присутствует и разум, и воля, но нет мощи духа ноль это составляющая, то получается инстинкт физического тела перевешивает, и получается человек живет чисто инстинктами, физическим телом, умом, физическим телом и инстинктами. Вот это слабый духом называется. Да, отлично. И сейчас как раз именно их и вакцинируют. То, что вот поговорили, вот эта метка дьявола и так далее, то есть полностью подавляют, то есть дальше куда-то их загоняют, полностью подавляют, чтобы вообще вот этот свет, силы, мощи духа даже не мог проявляться вообще, чтобы они полностью были в подчиненном, как животные, потому что говорят метка зверя, то есть, то есть состоя... животное состояние. Переводе. Совершенно верно. Инстинкты ⁇ это первые, ну как сказать, вот животные в основном действуют инстинктивно. Хотя и, вот и собаки, и кошки есть множество примеров, когда они проявляют разум и готовы даже пожертвовать собой ради спасения хозяина. То есть это превосходство разума и мощи духа над инстинктами. Даже у животных такое есть. Да, у животных Очень... тоже есть, да, такое. есть такое явление. Но... Да. Очень редко. А вот, вот, ну, да, ты прав. Потому что когда человек забывает, что такое воля, разум и э, моешь духа и не проявляет свою волю, у него перевешивают инстинкт, физическое тело, страх за именно за жизнь физического тела. И получается, ну вот почти как животное ведет себя. Отлично, мы это разобрали и теперь, то есть тот вопрос, собственно, с которого вы начинали, как пробуждать мощь духа. Вот как помогать людям. Вот сейчас у нас есть время еще какое-то, да, то есть, ну оно в принципе у нас всегда есть и оно вечное это время. Ну и тем более есть какие-то происходят игры и вот сейчас в этой игре. Как есть отрезок времени, когда у людей есть возможность пробудить в себе мощь Духа. Как мы можем им помогать? Вот, вот у меня такое есть желание, то есть это искреннее желание помогать людям проявлять мощь Духа. Как ты видишь, как вот это максимально эффективно и в ускоренной форме можно делать? А вот для ответа на этот вопрос нужно разобраться с третьей составляющей – душа. Отлично. Давай. Давай разбираться, что такое душа. Я ее вижу как 9 этих способностей души. Ты опять начинаешь описывать свойства. Да, это свойства, свойства, Это действия. свойства. Да, да. Ну такая, как же я могу? Я проникаю в суть явления, да? Через свойства. Сначала я воспринимаю свойства, а потом иду дальше. Я вижу желтую ну, мачу. Я вижу желтое пятно. О, интересное желтое пятно. Я вижу это у желтого пятна форма автомобиля. Я подхожу ближе. О, у нее такие крутые диски. Понимаешь? И дальше я начинаю понимать, что это крутой пантиак. Ты что-то это. Ну, это пример просто такой был: все в кучу сбросил. Давай. <с. <с.> Давай тот же подход использовать. Методом познания крайностей находим золотую середину и проверяем все на примерах. Давайте. Вот он, принцип. Так, что такое душа? У кого она есть? Все начинается с вопросов. Вопросы двигатель по этому прогрессу и познанию и осознанию. У кого есть душа? У людей есть душа? Есть. А у животных? Тоже есть. А у растений? По-моему, нет. Вот это уже я не знаю. Ну, эксперименты доказывают, что есть. Ну, эксперимент ⁇ это который, а то, что они между собой как-то, когда одному растению грозит опасность, они как-то сообщаются между собой на каком-то... Каком есть... Ну, это можно, это инстинкт самосохранения называется. Погибнет сосед, погибнет я. Вот и все. А какие эксперименты говорят, что у растений есть дыша? Ну, не знаю, правильно, нет примера. Но вот, если проводили эксперименты, посадили несколько растений, и, ну, допустим, 10 штук. И первым первым первым разные. И первым пяти говорили ласковые слова. А, там, там четыре группы было. Вот смотри, первая группа говорили э, ласково, ласковые слова. Второй группе говорили матершинные слова, но ласково. Третьей группе говорили матершинные слова со злобой, а четвертой группе говорили ласковые слова, но со злобой, и они все по-разному росли. Вот хуже всех росло то, которому э -э -э злобно говорили матершинные слова. Да, это признак души. Восприятие, то есть это душевное восприятие окружающей среды. То есть душа ощущает, правильно? Душа ощущает, да, это ее ключевое свойство, ощущает она, да. Так вот, что такое душа? А, какие у нас примеры это? А, во, самый главный пример. Продал душу дьяволу. Что это означает? Продал душу дьяволу. Это означает то, что вот эти инстинкты, животные инстинкты, вот эти телесные, да, они как бы в то есть ценности материальные, связанные с этими инстинктами животными, они превзошли ценности душевные или духовные, так называемые, да? И какие-то... А они... Дух мы с тобой... Подожди, а Дух мы с тобой что определили? Или это поток света? Поток... Дух, дух — это поток света Творца, да. А, вот смотри, что такое «продал душу дьяволу»? А, а изначально она кому принадлежала? Душа? Да. Да. Но изначально, как я вижу, это взаимоотношение духа и души. То есть сказать, что она мне принадлежит, если вот прям. Я не могу так сказать. Но то, что я состою с ней во взаимоотношениях с душой, это да. Ну а кем она дана? Душем. Ну да, она дана тоже Творцом. Вот, значит, продал душу дьяволу. Это значит, то, что тебе было дано от Творца, ты передал на другую противоположную сторону в сторону тьмы. Так вот тебе поясняю, душа это тот самый канал и поток, через который ты получаешь либо свет, либо тьму. А точнее сказать, и то, и другое одновременно. Вот можно сказать, что Творец это все, а Бог это светлая часть, а дьявол это темная часть. Угу. И когда человек продает свою душу дьяволу, он отрекается от светлой части, от Бога. И уходит полностью на сторону тьмы. И в душе у него царит тьма. А что такое тьма? Тьма — это низкие вибрации, это низменные потребности, это сплошные инстинкты, это отрицательные эмоции, это сплошной негатив, это сплошные скажем так негативные мысли поступки и все остальное то это есть... злая воля это злая воля извиняюсь что перебиваю и также это то есть ненависть то есть выражение ненависти да ну да да да Тима Тима да так вот я тебе скажу что каждый человек он состоит из двух половинок и светлый, и темный и в любой момент времени ты вправе сделать выбор, вот тот самый кон свободы воли, который позволяет тебе в любой момент времени выбрать либо негативную сторону, либо позитивную. Так вот Душа — это вот именно тот самый выбор. То есть через Душу поступает поток либо тьмы, либо света, либо от Бога, либо от дьявола. И ты в любой момент можешь выбрать, вот как говорят про человека поганенькая у него душа душонка. Это о чем говорит, что он большую часть своей жизни делает выбор в сторону тьмы. То есть он вот этот канал, ну как говорится этот, вот. ну примерно это так, что к тебе вот подходит это. У тебя есть питательный шланг, который вот питает твой дух. А чем он будет питаться, выбираешь ты. Ты либо вверх его к, это, к Творцу подсоединяешь, к Богу, либо вниз не, не этот тьму подпитывать. Либо тьмой подпитываешь, либо света. Так вот, когда продал душу дьяволу, это получается, ты свой выбор навсегда и окончательно сделал так, что вверху ти, ты сам себе все закрыл и подпитываешься только снизу. Да-да-да, да-да. Смотри, то, что я вижу тоже вот как с точки зрения вот этих девяти психических свойств души, да, то есть, есть семь свойств, это которые, первые семь, это до, до выражения, которые идут, и верхние два, это как раз то, что мышление и понимание, то есть, вот это то, что сверху подпитывается когда мы вот с помощью этого мышления и понимая, когда мы понимаем что-то, да, уже как будто... Иногда мы можем делать выбор неосознанно. Но «Ну, я не знал, я не понимал, да, то есть я как-то вот запрограммированно действовал, по привычке, да, там, с детства и так далее. А когда вдруг в какой-то момент понял, да, что-то, увидел, понял, и ты раз уже в этот момент, ты, хоп, становишься перед выбором. Поступить по-старому, по привычке, или в связи, или уже с новым пониманием, с осознанием. Того, что это на самом деле вот приводит к каким-то последствиям. И... То есть есть поток, идущий сверху, и есть поток, идущий снизу. Да, и вот это все очень хорошо раскрывается в очень знаменитой саге Звездные войны. Там, так и говорится, познай темную сторону силы. И сможешь а это, познать, секреты бессмертия. То есть знания везде одинаковые, и что и вверху, что и внизу, что на светлой стороне, что и на что на темной стороне. И там и там можно бессмертие достичь. Но вопрос, каким путем: через злость или через созидание? Да, это, и это выбор, получается, индивидуальный. И всегда эти, эти силы, темные и светлые силы, они всегда были, есть и будут. То есть я их воспринимаю как, вот, ну, как бы не то, что-то что, что -то плохо или хорошо, добро, зло. То есть есть, например, дети и есть взрослые. Да? То есть ребенок он еще не до конца осознан и он действует вот каким-то таким образом, да? то есть неосознанно. А взрослый, он, он уже более осознанный, то есть он действует более созидательно. Да? Ребенок, например, вот он еще сиську, да, ему надо игрушки там и так далее, он как бы более эгоистичен. И также получается, ангел. Подожди. А... подожди, подожди. Что? что? Что ты опять про сиськи заговорил? И некоторым взрослым тоже нужны. Смотри, я про другое. Я про то, что вот есть ангелы, вот это вот, и, ангелы и демоны, да, то есть это всегда всегда же. То есть добро и зло, и ангелы и демоны. То есть они всегда есть и будут. И между ними всегда будет вот это вот взаимодействие то есть для пробуждения вот этой мощи духа, по большому счету. Это, это и есть принцип всего мироздания, принцип весов. На одной чаше светлая часть, на другой стороне темная часть. И всегда идет э, э, колебание этих весов. Вот колебание весов это и есть жизнь. Всегда есть выбор. И самый главный смысл фильма Звездные войны в том, что там вот сколько, да, не говорится, что либо ты на светлой стороне, либо на темной. Назад пути нет. Ну, кто, вот этого Энникинуто. Типа ты уйдешь на темную сторону, и все, никогда назад не вернешься. И на тебя поработит полностью навсегда. Но в конце показывается, что вот этот Дарт Вейдер, он в итоге сделал выбор, он осознал, что он может сделать выбор. А силой духа, ой, мощи духа ему это у него была, ну, очень мощный был. У него мощь духа была настолько, что он обладался сверхспособностями. Но тем не менее он сделал осознанный выбор в конце, перед смертью, в сторону света. То есть он спас сына? Это я Звездные войны, честно говорю, смотрел, и я, я в них немножко там запутался, да, то есть у них там обратная вот эта вот последовательность. Это ты про какую часть говоришь, где вот он делает этот выбор? Ну, шестая, последняя. Последняя. Он на императора выкинул там куда-то в трубу, поднял его и выкинул. Шестая и последняя. Это та, что первая была выпущена. Нет. Изначально они выпустили четвертую, пятую, шестую. А вот в 2000 е годы там, они выпустили первую, вторую третью. Ага, понял. Заканчивается все вот этим. Что он сделал свой созданный выбор. Он, он, он сначала был на стороне света, то есть его, из него сделали джедаи, он служил свету, созидал, и использовал сверхспособности, мощь духа, э, сторону света, то есть созидал там, помогал, добрые дел делал. Но из-за того, что у него там жена, точнее, не жена, а это, ну, женщина его это забеременела, и он увидел во сне, что это она может умереть. Его этот темные силы соблазнили и он перешел на их сторону и только из-за того, что они ему пообещали возможность раскрыть секрет бессмертия, и спасти и, и женщину его и это ребенка. И он начал служить темной стороне. Но его, конечно, потом обманули, что ребенок умер, что, что же женщина тоже умерла. Что, что это он их убил? А для чего это сделать? Чтобы у него еще больше злости появилось. И все. И он очень надолго перешел на темную сторону. То есть он забыл про светлую его совсем. А сын оказался мудрее. Ну, ему там подсказок много сделали по пути, и донесли до него информацию, что в твоем отце до сих пор есть светлая сторона. И он, и он способен сделать выбор в стороны света. И вот главный смысл фильма в том, что в любой момент, Любой человек может сделать осознанный выбор, туда или обратно. Для этого нужна только... Свобода воли, она у всех есть. Но то, что мы сейчас наблюдаем, у людей не хватает... Свобода воли есть, возможность сделать выбор есть, не хватает мощи Духа. Не хватает знаний об этом, о всем, что они способны сделать выбор. Просто не хватает знаний. Но знания сейчас в открытом доступе. Да, и есть люди, которые закрыты даже для этих знаний. Ну, извини меня, фильм "Звездные войны все видели, но никто его не. Вот, вот в таком смысле моя. Мало людей знаю, кто восприняли этот фильм именно в том смысле, который я тебе рассказал. Да, я понимаю тебя. Да я вообще. На самом деле, все давно уже все показано и рассказано во всех фильмах. Да, во всех. Они, фильм... да, да, они специально эти фильмы снимают, они обязаны эти, сообщать э, всю информацию всем. А, а вот воспринял ты эту информацию или нет, была ли у тебя воля на то, чтобы это... Вот если любой человек сядет и пересмотрит Звездные войны» или любой другой фильм, но, но прежде перед просмотром скажет сам себе или, там, или вслух «Я хочу понять тайный смысл этого фильма», я хочу осознать его полностью, вот как только он проявит эту волю, вот, тогда, да. вот только, только после этого ему все это откроется. До тех пор для него это просто сказка, фантастика. Понятно. Так что все зависит от проявления воли. Как тебе сказать, первичный триггер — это воля. Вот как только любой скажет, я хочу то-то или то-то, вот тогда начнут происходить чудеса. До этого момента ничего этого не будет будет простой, обыкновенный физический мир. Ну вот это круто сейчас, вот этот итог, вам прям сейчас круто. Потому что вот эти люди X, то же самое, вот все сверхспособности, которые там описывают, показываются, это все есть в реальности. Я знаю таких людей, у которых есть такие сверхспособности. Вот там есть отдельный сюжет, даже несколько таких сюжетов, не помню как его зовут такой молодой парень, такой он, типа, в наушниках, и он умел замедлять время. Не останавливать, а именно замедлять я не знаю, там, сколько, раз 30 или 40. Ну, короче, для него пуля, она вот летела со скоростью, ну, как, как тебе сказать, ползет, ползет вот сантиметр в это, в три секунды вот так вот ползет пуля. И он, и, и там показывается сюжет, как э, в школе там большой такой замок, типа школа, и там происходит какой-то сверхмощный взрыв. Так он, как только увидел, что происходит взрыв, он замедлил время, и за то время, пока происходил взрыв, он успел эвакуировать всю школу. Там человек 50. Понимаешь? Ты знаком все с таким? Думают, что... ты знаком, ты, говоришь, да. с такими людьми? Я не то что знаком, я сам такое испытывал. А, замедление времени. Да. Я играл в пейнтбол, и... Когда остался один на поле боя против троих профессионалов, у них такие сверхскоростные спортивные маркеры, которые ну, скорострельно стреляют, а у меня обычный прокатный, который там, ну, очень медленно стреляет. И когда я один против них остался, я понял, что если я сейчас буду сидеть и ничего не делать, то есть не проявлять мощь духа, то, то мне рано или поздно зайдут в спину, и, а спина не защищена. И вот особенно в поясницу, если попадает, очень-очень-очень больно. И меня, я понял, что у меня, во-первых, сработал инстинкт самосохранения, и через инстинкт самосохранения с помощью мощи духа я вскочил и начал бегать так по карте, как никогда не бегал в своей жизни. Я их там всех загонял и всех победил. Но при этом, когда мы, допустим, я выбегаю из-за здания и вижу, что на меня бежит другой вот этот спортсмен, и он в меня стреляет. У меня происходит замедление времени. И я, я вижу, как каждая пуля летит в мою сторону, и я начинаю от них уклоняться. Я вижу, как мои пули летят, и я, их, я начинаю свой ствол так поворачивать, чтобы в него попадать. И, и вот это вот наша с ним, как сказать, разбежка там буквально полсекунды. Да? Вот он там, там выстрелов в пять сделал, и я штуки два или три выстрела. В реальном времени это буквально полсекунды длилось. Я в него попал, он в меня нет. Но для меня эти полсекунды длились ну примерно полминуты. Понял. Крутое. Я таких, я таких приходов ловил две штуки. А после я увидел видео на YouTube-канале «Откровение ветерана войны Второй мировой». Там сидит такой мужчина, очень пожилой, лет под 80, с орденами, и он рассказывает то же самое, что во время войны он что-то там рядом с танком проползал, и увидел, как в его сторону летит снаряд. И он говорит, он так в это включил вот свои способности мозга, что замедлилось время, и он прям видел, как этот снаряд не то что летел в его сторону, он видел, как он вращался. А потом он еще второй случай тоже рассказывал, как он сидел в танке внутри. И говорит, вот за это, пробивает снаряд броню, залетает в этот во вдуть их танка и начинает там всячески летать и он говорит он это все видел у него замедление произошло опять и, и он даже слышал как этот снаряд пробил бак бензобак и этот бензобак выливался и он прям слышал как вот этот вот, буль буль и он все это вот это рассказывает я смотрю его и я понимаю что у меня то же самое есть и я понимаю что я не один такой я понимаю что таких много я понимаю что такие способности есть у всех а если есть эта способность, то есть и другие, которые озвучены и показаны в фильме это «Люди Икс». Да, есть это тоже такое изучение, это отдельная тема, как он называется. Идзин, по-моему. И там расписаны то есть эти способности. Их там 64 способностей. То есть они в трех состояниях находятся. Одна вообще непроявленное состояние, когда мы действуем как ну, вот реактивно, то есть вот с этими эмоциями, либо негативно ну, на, инстинкт, на этих инстинктивных уровнях. Потом, когда мы начинаем более-менее осознанно, когда мы от инстинктов избавляемся и осознанно начинаем управлять способностью. И потом третий уровень – это сверхспособности, когда мы уже мастерски проявляем эти, эти способности, они там описаны, эти все. Так вот я предполагаю, по своим ощущениям что когда я оказался вот один на поле боя против троих профессионалов у меня мгновенно я так за захот... так сильно захотел я так мощно проявил свою волю я так мощно подсоединил весь этот поток со стороны творца со стороны вот этого света то есть я так сильно захотел победить что, наверное, единственный способ победить в данной ситуации был это было открыть именно вот эту сверхспособность. И мне ее открыли. Я победил. Я когда вышел с поля боя, там, ну, все удивлялись. Там 20-летние пацаны, короче, спортсмены, которые давно этим занимаются, они говорят: как так? Я говорю, вот так. Круто! Отличный диалог. Я благодарствую тебя за этот диалог. Так подожди, мы не ответили на, на самый главный вопрос. Ну... Как побудить и... людей? Но ты уже начал в конце раскрывать эту, эту тему, и для, я для себя как бы ключевой сделал вывод. Во-первых, это знание, а во-вторых, это воля «я хочу». Наоборот. Первое – это воля. Я, это хочу, все, это воля я хочу все знать. Я хочу познать осознать я хочу uh, изменить этот мир я хочу стать на сторону света там ну кто куда куда куда хотите туда идите но главное проявить свою волю озвучить хотя бы мысленно внутри у себя в голове потому что творец то все слышит все видит каждую мысль каждое слово каждый поступок он все знает хотя бы мысленно проявите свою волю не обязательно вы там открывать форточку и орать я и я хочу замедлять время. Нет. Достаточно это озвучить мысленно. Но еще я заметил по собственному опыту не только один раз, это постоянное намерение проявлять. То есть это временем еще проявлять. Твое я хочу проявляется временем. Творец проверяет временем твое я хочу всегда. Да, об этом этот Зеланд говорил, что... А, сила намерения уж, что ли, так называет, То есть, если вы просто сказали «я хочу» и забыли про это, ну, вряд ли это что-то получится. А вот если вы постоянно этого хотите и постоянно наращиваете мощь духа своего хотения, вот отсюда и пословица по, как же там говорится, «Ищите, обрящите» или по... По способностям, что-то там, по желанию вашему будет дано. То есть чем, больше, чем сильнее намерение, чем мощнее намерение, что я действительно этого хочу, я не просто так решил протестировать, а я на самом деле это хочу. Вот тогда будет дано. Да, да, благодарство. Я ну, для себя нашел я ответ на тот вопрос, который я искал. И... Искренне благодарен тебе за этот диалог. И еще самый главный момент. Не надо спасать других, не надо будить других, если у них на это нет воли. За это прилетит обратка. Спаси себя сам, и тысячи спасутся вокруг. Вот те, кто услышит этот наш с тобой диалог, начните каждый сам себя. Вот если ты сам себя разбудишь, если ты сам себя просветишь, осветишь, просветлишься, осознаешь, то есть другие, смотря на тебя, захотят также. То есть как разбудить других? Да никак. Надо себя разбудить, тогда другие, показать пример, тогда другие, увидев пример, возможно, захотят сделать то же самое. Вот я нахожусь в этом процессе, и поэтому я и вот уточняю, синхронизируюсь, так скажем. И для этого мне этот вопрос и нужен был, потому что я, вот то, что я делаю, как раз мне хочется делать это так, чтобы это был какой-то пример, и все. И в то же самое время есть определенные тоже способности, уже наработанные, то есть достаточно очень быстро помогать людям раскрывать вот эту мощь Духа. Ну, определенными методами и способностями, которые я он уже достаточно долго исследовал вот именно то, что я рассказывал, как это все там устроено и так далее. Опять же, у тебя задача, тебе нужно ее поменять. Не других разбудить, а себя. Вот когда ты это у себя все откроешь, когда ты это все познаешь, осознаешь, начнешь правильные терминологии, правильные слова использовать, когда тебе начнутся открываться определенные знания и осознания и способности. Когда другие увидят это сами на твоем примере, тогда тебе не надо будет никого пробуждать, они сами захотят пробудиться. Я это понял, я это понял. Смотри, у меня как происходит процесс. Вот я уже давно это наблюдаю тоже за своими процессами. Шум какой-то с твоей стороны идет. Что такое? Нет, нет, ничего. <свистит> а, я как будто глушилки какие-то срабатывают. Возможно. Важную тему поняли. Да, важную тему. Оно а, ну... <зыв> прям жестко. Ну давай перезвонимся. А, давай, давай. Так, вроде лучше слышно. Вроде нет этого шума. У меня как происходит процесс. Когда я что-то познаю, начинаю что-то делать у меня как-то. То есть я сначала узнал что-то, потом сделал это сам, понимаешь? А потом делюсь этим опытом и потом я выхожу уже дальше на следующий уровень еще более глубокого понимания понимаешь то есть вот этот процесс делиться опытом того что я понял сделал ну, то есть я понял сделал понял когда я начинаю делиться опытом я еще лучше понимаю и переходит на следующий уровень то есть еще следующее понимание происходит. то есть у меня вот так этот процесс работает поэтому я и для себя и спрашиваю как это лучше по сути для себя организовать, чтобы и вот этот естественный процесс, он был в таком, как бы, ну, максимально эффективно работал. Все правильно. Когда ты, как говорится, выдаешь знания, ты тем самым освобождаешь место для новых знаний. Но эти знания нельзя вливать в уши другим насильно. Вот некоторые идут и начинают пробуждать своих близких, знакомых, друзей. Нельзя этого делать. Это я понимаю пор... прекрасно. Извини, что перебиваю, это я прекрасно Нет, понимаю. Я... Подожди, подожди, я для других озвучиваю. Я, э, если вы начнете, как говорится, насильно вливать информацию в уши, вы получите обратку. А вот когда ты изливаешь в никуда, то есть, вот у меня YouTube канал, у тебя там еще, наверное, какие-то другие источники, то есть ты выливаешь в эфир, в общее пространство. А кому надо, то проявит свою волю. Его направит и он найдет эту информацию рано или поздно. Сам, добровольно, по своей воле. Да, я согласен. Это, потому что если мы когда насильно, это мы нарушаем опять закон свободы воли. Да. Кон, вернее, кон этот свободы воли. Так, ну что, вопросы? Да, у меня не осталось вопросов. Я для себя это все прояснил. Даже вот это то, что как-то вот, в общем, хочется создать что-то типа сериала по выходу из матрицы РФ, там, на живом примере, я для себя нашел вот ответ, как бы каких-то Причем а вот... при тут, при тут матрица, при чем тут РФ? Это, ну, все... это сейчас, да, сейчас уже на фоне всего диалога это уже такой вопрос, как это бы... Это настолько мелочно. детский, детский, детский да, да, понимаешь? Самое главное, это себя разбудить, себя спасти, осознать, кто ты. Да, это самое главное. Это я вот как раз больше всего сейчас осознаю. Да. Дальше уже мы только каждый раз подтверждаем свое самоосознание, свою самую идентификацию, самоопределение своими действиями, взаимодействием со всеми остальными системами, которые тут по нас созданы. Mm -hmm. Так оно и есть. Благодарствую. Нижайший поклон. и Благодарность за этот диалог. Запись пришлю. Надеюсь, все Давай. хорошо. Надеюсь, все хорошо записалось. Благодарствую. Все. Давай, счастливо. счастливо.